Привет, меня зовут Сережа Кулович, я руковожу компанией Invisible, я же ее когда-то сделал. Это такая штука, которая помогает выбирать вино и потом упаковывает его в понятные там, сеты, говорит про это человеческим языком и продает. Ну, скорее всего, раз вы пришли, наверное, вы что-то слышали, поэтому пересказывать пятиминутный пафосный спич для инвесторов я не буду про то, кто мы такие и что мы делаем. Вот. Мне кажется, что, возможно, какой-то опыт, который там, случился у меня, пока мы всю эту штуку сделали, может быть там, полезен интересен вам. В процессе за три года, пока мы там, придумывали продукт, придумывали сервис, придумывали, как разговаривать с пользователем, мы написали для себя такой небольшой учебник по человекам. Да? Ну, это в футураме там, вот помните, у Бендера был специальный учебник, в котором было написано, как ведут все человеки. А, в этом учебнике по человекам у нас набралось много очень там, необычных или нестандартных вещей, возможно, они ошибочные. И дальше, пока я вижу, что вот знание, то есть то, что мы нашли, то, что мы увидели про людей, пока нам скорее помогает делать штуки, которые не получаются у других. Да? Возможно, вот этот учебник по человекам, какие-то его пункты, про которые там, люди редко говорят, пригодятся вам, не знаю, там, при придумывании дизайна, при придумывании продуктов, при придумывании текстов или еще чего-то. Да? Возможно, они не пригодятся, потому что они узкоприменимы и работают только там, на маленькую узкую аудиторию. Вот. Наверное, правильно будет попробовать все-таки за 3-5 минут рассказать предысторию того, что мы делали для того, чтобы был какой-то контекст, внутри которого там, вот этот учебник по человекам я бы рассказал. Вся эта история про там, выбор вина, про сеты, про тексты началась очень просто. Я там ушел с предыдущей компании и там раз в, в месяц там собственным друзьям и знакомым там собирал там ящик вина, роясь в прайсах импортеров, ну и просто заказывая себе, заказывал им. Дальше, когда их стало слишком много и с предыдущей компании я уже ушел, там, мне просто стало любопытно, насколько вот эта востребованность, насколько вот э, неумение людей выбирать Uh, и неумение людей говорить про вино является большой массовой проблемой. Да? Я выписал себе на бумажку там, три гипотезы, что первое, там, барьер выбора самый си очень сильный, люди готовы переплачивать в полтора-два раза просто за то, чтобы не делать выбор. Там, люди не умеют разговаривать. И еще какая-то одна гипотеза, про которую я не помню, там было что-то про деньги. Вот. Uh, дальше я очень быстро эту штуку проверил и выяснил, ну, есть, там, вот Это была там, первая запись в моем учебнике по человекам, что э, если позволить человеку не выбирать, он готов переплатить примерно вдвое. Ну, то есть Я просто однажды собрал там, 6 бутылок белого вина, 6 красных, говорю, вот ребята, кому-то из вас больше белое, кому-то больше красное, и вы вот из этих 12 себе 6 просто выберете и там, закажите, я его вам привезу, да? там, из 20 человек только двое или трое что-то выбрали, остальные 18 сказали, слушай, давай мы лучше не 6 тысяч потратим, но только мы не будем ничего решать, Но ну, что ты же выбрал, там есть что-то плохое, что-то есть хорошее, и мы, наверное, ошибемся. И дальше вот там я сделал у себя там большую-большую надпись в учебник по человекам, что люди не умеют выбирать, Люди не, и людям нужно легитимизировать свой выбор. И дальше, по большому счету, там, вся эта история, которая сейчас достаточно неплохо растет, там, уже там, сотни миллионов рублей в год она приносит, э, базируется, вот там, в смысле в ее основе лежит вот эта вот, там, одна запись про то, что люди не умеют и не любят выбирать. Дальше, по мере того, как эта штука масштабировалась, усложнялась, мы там, набирали все больше людей, собирали все больше сетов, там, продавали все больше вина, там, там нашлась, появилась еще одна там, интересная гипотеза, э, которую мы тоже стали, э, тоже стали проверять. Мы ее проверили, она оказалась успешной. Э, и, и, и, мне кажется, что эта гипотеза -то тоже касается не только вина, она касается там, огромного количества других массовых продуктов и там, массовых сервисов. Мы вынуждены ли были найти эту штуку, потому что там, реклама алкоголя в тот момент, когда мы открылись, стала запрещена. Нам нужно было что-то придумать, как нам расти и продавать больше и при этом там, ну, не заниматься какими-то мудатскими вещами да, в условиях этого запрета. Вот. И ну, как, как, как обычно устроен любой бизнес, нам нужно как можно дешевле что-то купить, как можно дороже что-то продать. А, вот мы только что там, с и про это спорили. А, в ситуации, когда тебе негде купить много-много аудитории, ты не можешь пойти и в контексте купить полмиллиона там, хитов и немедленно их монетизировать, тебе нужно придумать на тех там 100 или 1000 или 10 тысяч пользователей, как с них продолжать получать много-много, долго -долго, долго долго да, а в этот момент мы там, там еще одну запись к себе там в учебник по человекам записали, что на самом деле, если не играть против пользователя, если не пытаться придумывать на его слабостях, на его неверном восприятии информации, на его эмоциях, как вы перехитрите получить с него не сегодня там, 100 рублей вместо 50, а регулярно получать больше, да, ну, потому что нам нет куда его взять, нам нужно, чтобы он э, никуда не делся, то в сумме это оказывается более выгодным. То есть мы для себя обнаружили, что даже если бы мы были там, такими рациональными циничными рептилоидами, то писать теплые ламповые тексты, там, дарить бокалы и всячески облизывать пользователей и, там, и говорить, какие они клевые, и делать им хорошо было бы выгодно. Да? То есть, там, особенно для русского бизнеса, это смотрится очень странно, когда, они, там, когда в, в, в, в русском бизнесе особенно заметно, то есть, гигантский конфликт между финансами, чуваки, бабки сегодня. И каким-то там прекрасным продуктовым видением, а давайте делать сервис, там, making world a better place, и вот вся эта, там, история там, из, там, силиконовой долины, э, что в некоторых случаях удается примирить две эти вещи, да, и найти способ как не наябывать пользователей, но при этом получать с них все больше и больше и больше денег. Вот. И по большому счету э, почти все штуки, которые про которые я потом читаю в фейсбуке, вот, ребята, у вас хороший текст, еще что-то, тут я немножко там раскрываю, в смысле, показываю колбасную фабрику, да, возможно, понимание механизмов как это устроено, там, снимет все очарование, и вам перестанет все это нравиться, то вы будете знать, как все это устроено, да? Базируется как раз не на желании понравиться людям, а на рациональной необходимости вообще-то получать с них больше денег дольше, да. Выяснилось, что вот, там, разговаривать с ним по-человечески, не пытаться продать им много сегодня, потому что но прода продавать долго-долго-долго-долго в конечном счете выгоднее. Вся тональность рассылок, весь маркетинг, вся политика там, выбор вина и всего остального как раз вот выросла из этих вещей. Там еще там, две страницы записи в учебнике по как раз появилась из попыток рационально максимизировать там, выручку с людей, но для этого им нужно наносить пользу. Следующий там, интересный вывод, который, мы, там, который я тоже сделал когда мы поняли, что нужно там, играть с ними в длинную, потому что иначе он приходит, делает до 2,5 заказа, потом становится скучно, он все реже и реже заказывает. Еще одна вещь, которую мы выяснили, э, тоже достаточно интересная. Э, особенно это сильно заметно в России. Э, большинство людей чувствуют и считают себя самозванцами. Да? Э, людей... У огромного количества людей внутри большая-большая дыра в том месте, где, не знаю, есть хорошее слово, там такая там самоидентичность, да, э -э у него нету папы графа или мамы, которая там была, не знаю, там, кем-то знаменитым, да, все ходили там в детский сад, колготки, одна полоска впереди, две сзади, но тем не менее, личный миф и личная идентичность, кто я такой, людям нужна. И вот в России и в Китае это особенно-особенно заметно. В России на первом месте находится по количеству затрат на дорогую одежду для людей, которые зарабатывают ниже среднего, потому что вот это там, хорошее английское слово wannabe, то есть быть, быть, быть кем-то, да, то есть как-то собрать из чего-то такую групповую принадлежность. Да? То есть, в, причем из внешнего Очень сильная такая внутренняя Внутренняя боль И ты можешь там, ну, Либо зло это проэксплуатировать Если ты продаешь Не знаю там Соки, кроссовки или еще что-то ты, ну, как бы ты, ты гонишь рекламу Для молодых, успешных и там, перспективных И они в конечном счете покупают В вот. а В России если ты злой массовый бренд, который продает жвачку или еще что-то, у тебя возможностей для манипуляции людьми намного больше, потому что людям больнее, ты можешь, тебе достаточно, у тебя больше возможностей сжать на больные места э, и продавать им там новую картинку, новых прикольных себя. Да? В случае с вином история оказалась тоже очень выгодной для нас, но мы выбрали там... Тоже не пытаться его им, человеком манипулировать, каким-то образом его перехитрить. То есть э, процентов 70 людей, которые там приходят к нам, регистрируются и пользуются, это люди, которые, первая фраза которых, нет, вы, конечно, очень наворочены, вы, вы умеете выбирать, я пока ничего не знаю, я пока самозванец, вот, вот, я совсем-совсем-совсем-совсем не разбираюсь. То есть, тут внутреннее такое оправдание, он обязательно говорит. И выяснилось, что... Вот В процессе выяснилась выяснилось очень простая вещь, которая как раз удивительно своей эффективностью, при своей там, совершеннейшей простоте, что у этих людей нет языка, ну, то есть своим друзьям, подонкам, сноубордистам, которые пришли в гости вечером, да, рассказывать про тонкую ароматику подлеска он не в состоянии про вино. Да? Про вино, как пробухло, и ему уже он как-то чувствует себя неловко, и выяснилось, что если просто дать ему язык, ну вот как в первом классе, просто научить его называть что-то э, каким-то человеческим языком. Э, ну, то есть, то, что ему нравится, если даешь человеку возможность называть то, что ему нравится, вдруг внезапно он может про это рассказывать дальше, он может сам себе объяснять нахрена он покупает, он может там своим друзьям и дальше про это рассказать. И совсем по-честному, э, тональность того, как вот, там, мы делали все эти тексты писали все эти тексты, на самом деле я подсмотрел из пресс-релизов Норвежского лесного, который делал их для студии 10 лет назад, э, и там длинную инструкцию по тому, как писать такие тексты для редакции, которые сначала я писал сам, а потом сейчас уже там пишут там, специально обученные люди, вот э, я прочитал, наверное, штук, сколько их там было, там 200 или 300 или 500, э, и там этот кусок учебника по человекам, да, частично я составил, на самом деле, ну, в общем, э, скомпилировав чужой опыт про то, как Разговаривать с людьми не как мудак. Вот. А, кроме этого, кроме этого а, там, еще там, одна интересная, ш, интересная штука про людей, про аудиторию, в смысле, про, про, про там, там, поведение людей а, точнее, не про поведение людей, про то, а, что происходит у них в голове. А, в, в России же одна из самых как мне кажется, не знаю, было это в случае там, с ножерским Лесным и прочими там, осознанной какой-то методикой или просто писали так, как пишется, в результате умение говорить, умение письменно там, фигачить в разговорном жанре, который легко распознаваем, ну, потому что люди примерно так разговаривают между собой, прекрасно работает, как такая система познавания свой-чужой. Да? Ты этой тональностью, садишь человеку такого мозгового слизня который повышает очень сильно доверие да, потому что ты, потому что ты свой да? То есть, ты, ты говоришь не рекламным языком э, за этим не рекламным языком скорее всего не скрывается какая-то фига в кармане и попытка перехитрить. И поэтому внутренние спамфильтры в голове у человека отключаются. Ну, спам-фильтр отключается, ты в состоянии сквозь эти спамфильтры фильтры рассказать, сообщить гораздо больше э, э, всего интересного. Э, там, не знаю, если я успею там, включить проектор, как раз там, там, хотел, хотел показать, ну, то есть для меня самого было большим открытием, что там, эксперименты про тексты мы там, честно проводили и измеряли. Да? вот, вот было такая-то аудитория, эта аудитория с такой-то активностью что-то покупала, с такой-то активностью заходила на сайт, с такой-то активностью там, там, звала друзей и так далее. Вот мы начали отправлять тексты, у этих текстов был там, десяток разных вариантов темы, десяток разных стилистик, в которых, в которых мы писали, и в результате выяснилось, что один редактор, который там, первые три месяца там, написал вот сотню текстов и в конечном счете там, в результате нескольких десятков экспериментов выработал какую-то тональность, да, за следующий год удвоил нам аудиторию и удвоил нам э, количество денег, которые мы заработали со старой аудиторией. Не знаю, возможно для кого-то из вас это будет, там, разумным хорошим аргументом в объяснении там, не знаю, там, клиентам для которых вы делаете дизайн или там в, в объяснении где-то внутри почему почему тексты могут работать да и как они могут работать в каких случаях они могут работать сейчас я так, немножко сбился и ушел в сторону еще там, одна там, с, суперинтересная вещь, там, которую мы э, в процессе обнаружили, ну, в, смысле, в целом, немножко там, мне нужно было сказать это вначале, э, там, все мы понимаем, что люди крайне нерациональны в своих действиях, ну и соответственно, понимая уровень этой нерациональности, понимая те искажения, то есть где и как, и чем искажаются их решения, ты в состоянии каким-то образом ну, управлять, как ты там, разговариваешь с людьми, как ты разговариваешь с аудиторией. Если ты там, злой финансист-капиталист, наверное, ты будешь делать рекламу Coca-Cola, да, которая на чистые манипуляции, в принципе, играет против аудитории. Ну, если ты кока-кола, если ты казино или еще кто-то, ты на самом деле, пользуясь какими-то слабыми местами людей, заставляешь их, там, не знаю, заплатить 100 рублей, получив пользу на 50. Если ты там, чуть лучше понимаешь там, то, как они принимают решение, что влияет на их решение, ты в состоянии не играть против них, ты в принципе в состоянии наоборот, помочь им обходить какие-то ямы и не падать в, в них. Э, и там, как выясняется, там, игра в кооперативные игры, отказ от превозможности манипуляций и, и там, получения от пользователя нужных тебе действий, отказ от манипуляций, отказ как бы от какой-то отрицательной манипуляции и попытка скорее не заманить его в яму, а провести его мимо ям, в которые он сам сваливается, очень хорошо влияет на долговременную лояльность. В конечном счете вот весь этот учебник по человекам, все, все там, искажения людей в восприятии цены, искажения людей в восприятии там, цены в сумме, в восприятии продуктов, сервисов, текстов и всего прочего э, можно использовать не против них, можно использовать там, им на пользу в конечном счете за счет этого выиграть. Был очень хороший пример. В августе 2015 года второй раз евро и доллары поползли вверх. Почти всегда, когда доллар и ер прозут вверх, у нас примерно с такой же скоростью вверх ползет, ползет выручка, конверсия в покупке все остальное. Ну, потому что у людей паника, они начинают скупать телевизоры и вино, купи еду в последний раз. А, здесь мы видели примерно такую же штуку и дальше там, приходит редактор, говорит, слушай, смотри, там и так конверсии уже 10% процентов почти, да? давай мы просто скажем, что через месяц цены повышаем, осталось последнее и они все сметут. Говорят, давайте попробуем сделать противоположное эксперимент, ну, то есть В Москве примерно у 70% людей в той или иной степени есть тревожное расстройство. Да? Вот, давайте не будем играть против них, давайте сыграем в обратную сторону. А, вот У вас, кстати, там некоторое время назад был там Павел Бесчастнов, он психотерапевт. А, мы с ним, кстати, мы сели просто в вечер специально писали терапевтическое письмо, ну, то есть я редакции дал техническое задание, мы вместе придумывали прям терапевтическое письмо для человека, который уже был испуган там, кризисом, ростом доллара и сейчас испуган второй раз. Ему нужно рационализировать э, все, чего он боится, объяснить, почему не нужно этого бояться и так далее. Вот. То есть давайте напишем штуку, которая не испугает их еще сильнее для того, чтобы они побежали бросаться в пропасть, искупать все, что есть. А добьемся обратного эффекта, там, э, мы сделали честный бы, тест была контрольная группа, которая не получала этого письма, была контрольная группа, которая получала письмо, все пропало, была контрольная группа, которая получала прям совсем медицинскую версию псих психотерапевтическую, была вер группа людей, которые получали лирическую версию этой штуки. Вот. И в результате, ну, то есть, как, как мы и ожидали, выяснилось, что понимание того, чего они боятся, как они думают, как они принимают решения, и наличие практически немедленной аналитики в ответ на любые действия, ну, которая измеряется там, в деньгах, пликах и всем остальном, то есть выяснилась очень интересная штука, что люди, которые получили вот это терапевтическое письмо там этот поезд в огне, но вы ничего не боитесь, и даже если там, цены взлетят отверх и случится ужас, мы полтора месяца не будем ничего менять, мы предупредим вас заранее, в общем, ничего не бойтесь, привела к тому, что там, конкретно на этой неделе эти люди, которые получили транспорт, не принесли ни больше, ни меньше денег, но в целом за следующие четыре месяца вот эта контрольная аудитория принесла на 20% больше денег, потому что ты взял и посадил им, в смысле, не продавая сегодня, ты посадил чуть большего там, такого мозгового слизня доверия, и вот, отказ, пугануть, давануть и что-то получить от него сегодня, прям можно измерить, да? доверие которые ты там, генерируешь там, своим сервисом, тональность своих текстов, там, не знаю, в, в, про, просто сутью того, что ты говоришь, можно четко измерить. Вот давайте не будем, давайте на, в два, станем в два раза меньше мудаками, это принесет на 20% денег. Может, давайте еще попробуем, т, т, т, еще на 10% мудаками станем меньше, вот сколько это принесет, и вот такую прям корреляцию между мудачеством и долговременной выгодой ну вот на небольшой текущей аудитории, там несколько десятков тысяч людей, неплохо получается, неплохо получается считать. Вот. Еще одна интересная штука, вот там про как раз там, когнитивные искажения и доверие. Мы, эксперим... Мы проводили огромное количество экспериментов, которые были направлены на то, чтобы найти способы увеличивать лояльность аудитории и ее покупательную способность. Одним из случайных экспериментов, которые придумал не я, который случайно провели, а давайте с первым заказом отправим людям плохой хороший бокал и напишем два абзаца текста, что, ну, как отличать вино за 10 баксов от вина за 50. вот Это было не очень выгодно, наш там, финансовый директор с этим воевал, вы сейчас выкинете просто миллион рублей, вы уже пять раз на что-то другое выкинули, мы еще раз выкинули. И обнаружили забавную вещь, вот подобные штуки как раз про желание принадлежать к чему-то, желание стать кем-то новым, желание купить нового себя. И вот это ощущение, что раньше-то я почему в вине не разбирался. У меня просто нормальных бокалов не было. А вот, но ну, я абсолютно серьезно, в смысле, я, я утрирую, но тем не менее, эта мысль в голове есть. ну Потому что ну, все признаемся себе, мысли «куплю зеркалку, стану фотографом», она всегда была у нас в голове. Мы могли ей верить, но не верить, но этого всегда хотелось. Да? Вот. И вот тут тоже хороший пример, который как люди воспринимают какое-то действие как попытку нанести им добро, ну, в смысле это намерение у меня тоже есть, да? давайте сделаем что-нибудь хорошее, в реальности является… Э очень хорошо измеримым, рациональным, спланированным, спрогнозированным действием. Потому что вот эти бокалы, которые стоили 500 или 700 рублей, которых мы сейчас уже десятками тысяч раздаем, повышает вероятность второго заказа в два раза, с 35 процентов до 70. Среднюю выручку с человека с 35 тысяч повышает до 70. Я все время перепрыгиваю там, от частного к общему и наоборот. Э, там, ну, одно из, как бы, центра... Один из таких важных выводов и как бы, там, интересных, там, не, знаю, не знаю, может быть, суперочевидных открытий, которые я сделал для себя, что э, как можно более детальное понимание вот, механизмов э, создания доверия, создания сервиса, создания эмоций, создания языка, у людей и того, как они сами себе объясняют, почему они пользуются этим сервисом, почему они что-то покупают, это возможность не в таком non evil варианте, да? ну, то есть не как микросервисы или еще кто-то, которые все-таки ну, играют против игрока, то есть это игра там, с отрицательной суммой. Давайте я выиграю 5 рублей, а ты потеряешь 15. Да? На самом деле, как выяснилось, отличная альтернатива такому заливанию всего деньгами. Да? Ну и в конечном счете, там, забавное открытие, что этика вполне рациональна, да? что изучая обратные эффекты каких-то собственных действий в сторону пользователя, ты внезапно выясняешь, что на длинные дистанции, если ты не пытаешься взять и убежать с него там, 100 рублей сегодня, то наносить ему пользу, если ты умеешь ее измерять, если ты умеешь отвечать, что наносит пользу от того, что не наносит, в конечном счете, в конечном счете выгодно, ну и более того, имеет дополнительный такой продолженный эффект, что штуки, которые там, эмоционально нравятся, они лучше, они лучше распространяются. И в конечном счете, не знаю, вот я не придумал пока русской аналогии, такой network power людей, то есть. Возможность там, рассказывать миру о том, что что-то клевое, зачастую превышает их покупательную способность. Топ-100 людей, которые раздавали приглашения, не считая Тему, вот. ну, людей, которых я не знаю, которые просто сами раздавали приглашения, э, у всех у них э, там, количество людей, которые они пригласили, больше 50, и количество денег, которые принесли те, кого они пригласили, там, почти везде больше 200-300 тысяч, да? то есть еще один неожиданный эффект, что это, смысле, вот эта история про доверие, она хорошо реинвестируется, И в конечном счете ты, э, там лично тебя может знать там 300 или 1000 человек, которые тебе доверяют, э, но ты не доберешься до 10 тысяч, не доберешься до 50 тысяч, но если ты создаешь штуку, при которой они ретранслируют, это доверие. Ну, то есть это имеет такой ну, мультиплицирующий эффект. Вторая важная штука, которую ну, вот построение ну и в целом то, как, как мне кажется вот, ну, там, мне кажется, что то, чего не было там 30 лет назад и появилось последние 10 лет назад возможность измерять постэффекты, возможность четко в цифрах понимать насколько больше, меньше, хуже, лучше, там, в деньгах, в процентах, там, те или иные действия, э, не слишком материальные, да, то есть не плюс миллион рублей в маркетинг, а какие-то вещи, там, про, про тональность, про, про вменяемость, э, мне кажется, открывают возможность для того, чтобы строить, такие. Ну, более этичные, но при этом достаточно, там, достаточно выгодные сервисы. Да? Ну, то есть та, тот формат, в котором существуют только маленькие лавочки и маленькие ресторанчики, ко мне ходит 100 человек, я их знаю в лицо и я их не обманываю, который перестает работать на гигантских масштабах просто в силу того, что у тебя исчезает обратная связь, при достаточно детальном понимании и моделировании поведения людей и умение собирать обратную связь есть возможность появляется возможность собирать очень большие сервисы очень массовые сервисы которые остаются там, человечными и насколько понимаю в частности там, просто на том что это была какая-то чуйка и внутренние принципы либо на том что вы эти вещи там, э, там понимали еще 20 лет на назад то есть, то, что там, в принципе ну, если, например, там студия пытается учить разговаривать большие бизнесы человеческим языком, не знаю, был, был, был ли в этом такой же замысел, то есть вы это сделали просто потому, что вы не хотели быть мудаками или просто потому, что вы понимали, что в конечном счете им это будет выгодно, я не знаю, но вот там, мы с другой стороны просто не на гуманитарном уровне, а на чистой аналитике пришли примерно к таким же выводам. Вот. Дальше я постараюсь там, сейчас минут там, за 15 там, закруглиться и да, рассказывать про какие-то конкретные выводы, да? а дальше мне кажется, было бы правильнее э, там, послушать вопросы, потому что в том, что я рассказываю, совершенно точно половина это какое-то зубодробильное занудство, вторая половина, возможно, интересная, но я не умею отличать одно от другой. Да? И мне было бы интересно услышать от вас, что какие, про, про какие из штук нужно рассказать детальнее и подробнее, потому что они полезны и интересны, а какие, ну да, мы знали это там с 5 лет. Вот. А, еще одна, там, а, в принципе, с одной стороны написанная там, в половине учебников там, по там, ценообразованию и маркетингу, выяснилось, что восприятие цен у людей а, крайне искаженное. Да? я не говорю про написание цены 999 да, супер очевидный пример, который работает а скорее про там нелинейность восприятия людьми э, цен мы специально считали, экспериментировали что для, например, интересный вывод, что для людей э, цена 7500 рублей от 5500 от 5 отличается меньше, чем 7500 от 8 потому что 8 это уже что-то большое а 7500 это еще что-то среднее, а 5500 это тоже что-то среднее. Да? Там, с 5000 примерно такая же история. Да? Там, 3500 и 4500 ближе друг к другу, чем 4500 и 5. Да? Ну, то, есть, то же самое на 10. Мы даже там, специальную там, шкалу нарисовали, как меняется воспринимаемая цена у людей в зависимости от, от реальной цены. Ну, того что, того, что им продается. Вот. А, еще одна там, интересная штука про там, там, искажение людей при восприятии использования этого, в свое время. То есть мы начинали совсем с небольшого количества там мин, совсем небольшого количества сетов, и людям очень легко было выбирать и там, делать заказы. Дальше, там, чем больше людей, чем больше разнообразия, в какой-то момент мы увидели, что, это, что там, конверсии начинают постепенно, постепенно, постепенно, постепенно падать. Выяснилась забавная история, что э, людям гораздо сложнее, гораздо проще сделать выбор, да нет чем выбрать между двумя похожими объектами. Да? Если он, выбирая, отвечая себе на вопрос про цену, вопрос про цену и про условно белое, красное, разная или какая-то стилистика, на пересечении у него остается один вариант, он по поводу него просто решает, да или нет. Да? Если ты показываешь человеку два или три хороших варианта, которые подходят под его выбор, ему сложнее сделать выбор, и он, как правило, не делает этот выбор, отказывается и откладывает его на потом. Кроме всего прочего выяснилось, что, ну, то есть это уже там совсем, что в голове у человека там в словных там, несколько голосов есть цароборухов, на который не разрешает потратить много денег, есть там, просто подросток, которому хочется сладкую конфету, есть рациональная часть, которая ну, просто понимает, нужно ему или нет, который покупает хлеб, молоко и платит за квартиру. Вот. И как раз, ну, в смысле, одна, одна из вещей, одно, одна из деталей, которая в том числе и породила эти тексты, что тебе нужно договориться со всеми, да? тебе нужно, чтобы и внутренние сары Баруховни объяснили, почему нам нужно сделать это выбор и легитимизировать его, да, и эмоциональная вменяемая разговорная подача, по сути дела, является такой внутренней репликой, внутренней репликой, репликой внутреннего там подростка внутреннему взрослому, я себе объяснил, ну слушай, вот этот самый дешевый, с него проще начать. А вот этот самый дорогой, ну, там самая низкая наценка, ну, мы что, не зарабатываем, что ли, вот, ну, то есть и про каждую из них, то есть, ну, и там даже сейчас у редакции про каждый сет, про каждую рассылку должна быть одна фраза а в одно предложение «Объяснение самому себе». Да, как правило, оно не очень цензурное, его нельзя показывать наружу. Тем не менее, ты должен объяснить самому себе, почему я это выбираю. Да? И вот наличие вот этого предл... объяснения в одно предложение потом помогает написать лирический текст в два абзаца про конкретный сет или про конкретный бокал или про конкретное вино. Да? Ш... Ну и в конечном счете… Э вся эта история, которая выглядит теплой лампой в сторону пользователя, а, весь, ну, то есть в чем-то такая колбасная фабрика а, внутри, да, то есть в принципе, мы не, не, не то, что там совсем злые и расчетливые, да, но нам это не мешает делать какой-то теплый ламповый сервис наружу. Вот. А, и вот про, про легитимизацию выбора, мне кажется, там, Э, вообще очень важная история, потому что это та штука, которая создает, создает привычки. Потому что э, продавать человеку каждый раз или объяснять человеку каждый раз, э, почему он должен потратить деньги, гораздо сложнее, чем объяснить один раз, всерьез и надолго. Да? Если ты начинаешь ходить там, на обед в какую-то одну кафешку, и там обед стоит 350 рублей, тебе... Начать ходить туда, где он стоит 550, в общем-то сложновато, но если ты сходил три раза, следующие 20 раз ты не будешь задавать себе этот вопрос. И в этом смысле вот как раз рассылки и все тексты работают, работают в длинную, да? они месяц, два, три, пять создают у тебя ощущение, что тебе можно, что тебе привычно. То есть они рисуют тебе в голове картинку нового прикольного тебя, у которого дома всегда стоит ящик фина, к которому приходят гости, и которым ты рассказываешь какие-то байки, и, ну, то есть вот такие кусочки социального капитала и одобрения от них получаешь, да? И, но при этом мы стараемся не быть совсем какими-то, ну, в смысле, ну, мне кажется, что мы не являемся такими совсем манипулятивными уродами, которые вот совсем отбирают у детей последнюю копеечку, но, тем не менее, Э рациональная проверка. Э скорее вопрос не про то, чтобы там, все, все время из железного циничного расчета действовать, а в том, чтобы какие-то хорошие, этичные, там, там, добрые вещи, которые пытаешься делать в сторону пользователя, верифицировать на выгодность и окупаемость. Это дает тебе возможность их долговременно поддерживать. Да? Если ты если у тебя есть 10 хороших штук, которые ты можешь сделать своей аудитории, и 4 из них не окупаются, а 3 окупаются, то если ты умеешь оценивать, какие из них долговременно выгодны, это позволит тебе их поддерживать долго-долго-долго, да, и не один раз там потерять миллион рублей на том, что хорошее, доброе, но навсегда сломалось, а продолжать поддерживать э, штуку, которая долговременно выгодна и долговременно окупается. Э, вот. Что еще про тексты да. и про искажение интересного рассказать? А, еще очень хорошая штука из там, такого тоже учебника по человекам. А, оказалось, что для там, примерно 60% людей а эмоциональные награды и похвала гораздо важнее денег, Мы, то есть когда мы запустили возможность звать друзей и вот, типа, вот вот регистрируйтесь, вам там дадут пару хороших бокалов и еще дадут 500 рублей, если вы сделаете заказ 500 рублей дадут мне, то выяснилось, что для огромного количества людей, которые нам доверяют, эти 500 рублей им скорее мешают, ну, потому что он хочет чувствовать, что он зовет от чистого сердца, что в этом нет никакой корысти, ну потому что я не продаю собственных друзей. вот. И просто, чтобы проверить гипотезу, мы сделали кнопочку альтруизм, можно было переключить и сказать, слушай, я тебе все отдаю, то есть мне не нужно ничего, я там тебе больше покалов дам, больше денег дам, а мне, а мне ничего, я просто буду чувствовать, что я молодец. Да? Вот. Примерно там 30% людей пошли явным образом, переключили эту кнопочку для того, чтобы перед самим собой, честно сказать, что чтобы у кого даже им сомнений не возникло что я зову от чистого сердца я просто хочу поделиться Почему? Не, не, не помню. Наверное, что-то посчитали и выяснили, что больше, больше это невыгодно. Я понимаю, что, возможно, рассказ про внутреннюю кухню, про то, как устроено то, что выглядит клево наружу, сломает все это очарование. Да, но вы... Вот. Поэтому... Сейчас, секунду, немножко сбиться. Что еще интересного интересного интересного а еще одна история про язык и про протексты а, как раз с точки зрения применимости вот этой истории про тексты там в других областях для других клиентов, бизнесов и так далее. Да? Вообще история с текстами так хорошо работала у нас и продолжает работать, и долговременно является таким, как бы, нечестным конкурентным преимуществом, на котором мы еще долго-долго будем выезжать. Там э, люди, которые там либо там, разбираются в вине, или пьют вино, или хотели бы разбираться, вся эта аудитория устроена очень своеобразным образом. То есть, как такой айсберг, вот, и из условного миллиона человек, которым было бы интересно на уровне продвинутого чайника разбираться в вине, процентов 30 уже считают, что немножко разбираются, и без ужаса заходят там, в азбуку вкуса, или там, заказывают бокал там, в ресторане. Да? Процентов 70 людей, которые похожи на первые 30, по возрасту, доходам, образу жизни и всему остальному с ними никто не говорит на там, одном языке. И скорее вся винная индустрия такая родом из 90-х, в которой там история была скорее про лукшури-лукшури, да, в системе распознавания своей чужой скорее не затягивает, а отталкивает. силу этого есть огромная часть аудитории за которую абсолютно не нужно драться там, с большими игроками там с симплами пафосными винотеками и там друзьями самелье, которые умеют выбирать и как раз одним из ну, смысле, двумя барьерами которые не позволяют этим людям там, вменяемо там выбирать и покупать вино это, там, во первых барьер выбора во вторых наличие языка и, возможно, история про язык, возможно, то есть та возможность, которой мы ему дали там, сказать три вменяемых предложения собственным друзьям, когда он объясняет, почему э, вот он купил э, вот этот южноафриканский пенатаж или вот эту бутылку бордо, как раз э, работает как импринтинг, что ты первый, кто с ним поговорил не как мудак. И дальше он это надолго запоминает, и таких очень много. Да? То есть они сидят и ждут, пока на них кто-то не будет смотреть как на говно, разговаривать с ними как с людьми, не будет смотреть в СК и даст им возможность там, условно первую, вторую, третью ступеньку пройти, разобраться, хотя бы четыре названия каких-то заполнить и дать возможность с чувством чувака, который разбирается, Единственное в жизни, который он знает, сказать, что «ребята, а у вас что, вот это не 2006-2009 год, 2006 нету, чтобы почувствовать себя молодцом, вот, вот эта возможность дать, этот, именно такая ситуация на рынке, именно такая ситуация с аудиторией, сделала язык и тексты таким волшебно работающим инструментом. Да? То есть, возможно, если речь идет про продавцов кроссовок или продавцов не знаю, там, флипчартов, проекторов и фотоаппаратов, это не будет работать таким образом, да, потому что это не нажимает на какие-то совсем глубинные кнопки, потому что, ну, мы все умеем разговаривать, мы никто не чувствуем себя замазванцами, Но мне кажется, что таких областей на самом деле достаточно много. А это, ну, там. Почти все продукты и сервисы, которые так или иначе связаны там с лайфстайлом, начиная от музыки и фильмов, заканчивая там какой-то одеждой, которая не просто футболка и джинсы. Вот. Возможно, вот эта история про то, чтобы дать людям язык и про систему распознавания свой-чужой, может оказаться такой же волшебно работающий там в, в других областях. Вот. Давайте, может быть, мне кажется, что я немножко начинаю ходить по кругу, потому что при отсутствии обратной связи э, я, да, начинаю теряться и повторяться. Я первый вопрос хотела задать про Анастезу. А, ты просто говоришь, приоткрываешь внутреннюю. Скажи, вы внутри себя общаетесь приблизительно на том языке или на самом деле вы пишете на человеческом осаде про аромат «Подвеска»? В смысле, люди, которые выбирают, они могут и про аромат подлеска, и могут э, тот язык, на котором пишут. Я умею только на языке вменяемых людей, я про аромат подлеска не умею. пользователю э, именно сет, они например просто вот, покупают бутылок, да, хорошего вина у тебя него сейчас все сказали не, не, не всегда выгоднее вот. потому что у тебя в, в, в этом выборе есть какое-то высказывание да ты продаешь ты скрываешь конкретные бренды, ты скрываешь конкретные бутылки за вывеской, ты продаешь конкретные решения. Ты покупаешь не 100 грамм рыбы, 20 грамм риса, 100 грамм воды и такие-то приправы, ты покупаешь конкретное блюдо. Ну, потому что ты продаешь блюдо, потому что люди как не умели выбирать вино, так и покупая у нас они так по-прежнему не умеют его выбирать и не умеют его покупать. Это остается костылем мы остаемся костылем, которым они пользуются. С этим костылем они, может быть, научатся ходить за три года, но без костыля им по-прежнему некомфортно. И этот костыль нужен, потому что выбирать конкретное вино они так и не научились, и, возможно, никогда и не научатся. Подписки, потому что там, чисто легальные проблемы, которые закончатся в следующем году будет нормальный закон принят про торговлю алкоголем и мы все сможем это сделать, потому что мы немножечко такие герои breaking bad, да, где нельзя рекламироваться, еще много чего нельзя и поэтому мы вынуждены стоять на левой ноге, там, не знаю, ходить только в красной шапке и так далее. То есть этот рынок адский, совершенно регулируется и для того, чтобы там нечаянно не взорваться, нужно вот сюда не наступать, сюда не наступать, сюда не наступать. Вот. Вот <laughs> Слушай, ну тут начинается занудство, что аудитория сегментирована по типам спроса, их примерно три сегмента, дальше в каждом сегменте у пользователя есть жизненный цикл, и четко, ну и знаешь, как в банке в скоринге, вот он оставил заявку, вот он э, получил карточку, вот он ее активировал, вот первый раз ввел пин-код, вот первый раз взял кредит, вот первый раз его погасил и так далее, вот он проходит по этим уровням. Собственно, у тебя есть три сегмента аудитории по покупательной способности, они... В каком он сегменту относится понятно уже сразу. И есть его жизненный цикл, как он эволюционирует и меняется. Ну вот выяснилось, что там, верхний сегмент почти сразу, второй сегмент там через полгода, а там третий сегмент, нижний самый простой, там примерно через полгода, через год, дорастает до ящиков и до покупки соплая. Это тот редкий случай, когда он смог выбрать. Да? Вот и поэтому он заказывает ящик, но и по мере его эволюционирования и роста он уже, он уже сам что-то покупает. Вот. Вот. Да, Денис, что-то хотел что сказать. Какая аргументация у вас до сих пор удерживает открытие розничного краина? Он... Аргументация? Ну, есть моя личная, а есть и рациональная. Другая. Да, первое возможность не общаться с людьми. Это, это личное и Ли, личная, да. Вот. Второе, офлайн и вообще физический мир плохо масштабируется. Вот. В онлайне два с половиной человека обеспечивают, ну, плюс курьеры обеспечивают отгрузку 150-180 заказов в сутки на миллион рублей, которые просто там, сидят на телефоне, собирают заказы, выбивают чеки. Да? В физическом магазине нужно три девочки или мальчика на высоких каблуках и все прочее. Их нужно обучать они будут ошибаться и так далее, да, потому что э, онлайн как раз позволяет э, собрать внутри все из роботов, да? ну, то есть ты масштабируешь человечный теплый ламповый сервис снаружи, а внутри это все очень сильно автоматизировано и удешевлено. Ну, там, раз уж про это зашел разговор, э, там весь спрос легко моделируется, во вторник уходит калибровочная часть рассылки на 6000 пользователей, по ней робот в среду считает, сколько каких сетов будет куплено за следующие 7 дней. В среду этот робот автоматом формирует заказы у поставщиков, в смысле они приезжают в среду вечером или в четверг, Fulfillment собирает заказы из будущего, в четверг, пятницу, субботу, воскресенье уже собраны заказы, Вот 200 девочковых сетов, там 100 ящиков сидра. Которые уже собраны, но мы знаем, что они придут, вот этот заказ придет в четверг. А, ну вот он пришел, наклеили номер и отправили его. То есть позволяет внутри сделать такой немножечко Макдональдс с конвейером. В обычном магазине ты не сделаешь конвейер, им всем надо поговорить, да. Ну, то есть так на один заказ можно потратить там полторы минуты вместе с выбиванием чеков сбором распечатанием всех бумажек и так далее да и вот эту теплую лампу можно масштабировать да мы можем вырасти еще в 20 раз да? физическому человеку продать ящик вина быстрее чем за 15 минут нереально ну то есть, ему нужно поговорить и примерно 5 процентов спроса люди которые просятся к нам прийти они приходят ну, там просто забрать что-то самовывозом и заодно поговорить. Но, во-первых, там есть та же история про колбасную фабрику, да, что внутри это, ну, просто складское помещение, да, то есть, в смысле, формально мы являемся магазином, сейчас будем сетью магазинов, да, но внутри эти магазины выглядят как адская логистика с стеллажами, полками, одинаковыми принтерами, одинаковыми инструкциями, одинаковыми наклеечками, бумажками и всем прочим, да, то есть вот там всей этой... Ламповости и человечности нету совсем. Вот, вот. такие пироги. Тогда у меня вопрос. А, как, как, какое у тебя отношение, какое могло дать оценку у гиданизму Гедонизму? Гедонизму. Я имею в виду, показим гидронизм. Вопрос. Э, его можно дать. Я не знаю цели Чучваркина, да? Ну, предложу. Да, да, да. В смысле, и. Зачем он это делает, ему цель, как Ему. Ну, в смысле, да. Мне кажется, что ему важен личный бренд, и с точки зрения построения его личного бренда, это хороший инструмент. С точки зрения бизнеса. А, я не понимаю, как это может быть. Ну, то есть. Мне кажется, что это лайфстайловый бизнес, да? как маленькая итальянская. В смысле, мотивация та же, что там дедушка и бабушка, которые в какой-то маленькой там туристической итальянской деревушке держат ресторанчик 40 лет, им приятно встречать этих людей, разговаривать с этими людьми, им приятно, что они делают что-то хорошее. Ну, то есть бизнес не средство, а цель, да? вот. В моем случае мне интересно строить как бы сложные эффективные машинки, да, вот, и это хороший повод делать, ну, строить какую-то фиктивную, сложную, интересную необычную машинку. Да. Но вот, в смысле у меня там цели от Чичваркина отличаются да, в этом смысле с, с гедонизмом. Но у него возможности другие, чем у меня. Вот. Э, получится ли у него сделать из этого что-то большое, масштабируемое? Хорошо, немасштабируемая, влияющий или меняющее рынок, М -м -м, не знаю, возможно. То есть, возможно, у него есть свой гораздо более сложный и правильный учебник по человекам, знаю, исходя из которого он строит то, что он строит. И оно там медленно и постепенно сработает, достигнет всех целей, которые, которые он хочет. Вот. С точки зрения вина, с точки зрения вина, ну, то есть, типа, да, он большой молодец. Ну, то есть сама мотивация, давайте сделаем лучше всех, мне близка. Да? Ну, там, или будем пытаться то есть ставить себе цель, давайте сделаем лучше всех, давайте сделаем то, чего не умеют другие. Да? Ну, цель мне понятна и близкая. Вот. Да штуки, да, которые вас позволяют э, вести с клиентом в работу в долгосрочной перспективе, а не сразу срубить на него денег и потом потерять. Э, у меня вопрос касательно этих штук. То есть, по-любому, вы свою работу ну, в течение вот, работы компании не единожды до да, их внедряли, и за это время у вас ну, выработали какие-то правила, да, которые позволяют вот, определить вот эту дорогу закат. ну закат. Вот, определить эту дорогу, от дороги, которая за поворотом за заканчивается тупиком, ну то есть это у вас происходит по правилам, по каким-то по пунктам, или также с помощью контрольных групп, то есть там несколько выбрали да, путей и контрольная группа это провалилась, это провалилась, и это вот эта страшная перспектива, то есть за это время у вас выработались прям какие-то правила или это также не, ну там есть какой-то, ну как правило ты можешь сидеть и месяц, экспериментировать с десятью контрольными группами и анализировать когорты и две недели сидеть с аналитиком для того, чтобы на самом деле получить ответ на один вопрос. Да, нет. Да? Чуваки, давайте мы не будем пытаться впаривать, потому что это долговременно не работает, а все окей, да? мы писали правила на доске. И все, кто приходит, они в курсе, что не нужно пытаться как-то наебать клиента. Ну, все. Да? В следующий раз мы не проверяем на контрольной группе, что а, не. То есть, у вас в любом случае, да, какие-то пункты контрольные есть сейчас, по которым сразу вы что-то отсекаете, какие-то пути. Ну да, скорее да. А вопрос в том, что у нас еще такая очень не вертикальная структура, да. В смысле, что там все ключевые сотрудники могут послать меня нахуй, это вот там первое правило. Которая, про которые с ними договариваюсь в течение там первого дня, да? и в этом смысле очень много правил вырабатывают они сами, да, ну, то есть там какое-то вино там я очень хотел поставить и говорил, что вот там такой ценник классный вообще, ну, Глафред сказал, что ну, типа нет, я его не поставлю, все, как бы иди нафиг. В там, там, где идет массовое обслуживание, да, у них есть инструкции, да? ну, например, у них была инструкция, когда случился 2014 год. И внезапно какое-то вино оказалось, что закупочная цена у импортеров, не знаю, уже там 700 рублей, а на полке оно еще кое-где есть по 600 рублей. У них была инструкция, если люди говорят, слушайте, а мы вот видели, что это вино есть в перекрестке за 500 рублей, у колл была инструкция, ребята, смотрите, наша задача, чтобы вы умели, вам было хорошо выбирать, все равно это ненадолго. Объяснить, что цены резко скаканули, розница закупила по старым ценам, поэтому вы сходите, купите там. Да. А вы не боитесь? Говорили, нет, не боимся. Да. Ну, то есть в, в таких вещах, там, где сидят люди, которые не принимают решения, у них были написаны инструкции. Да. Но э, это, кстати, очень удобная штука. Потом как потом пишутся всякие книжки про запас, да, вот уже этих мелких инструкций, можно потом клево рассказывать, типа, вот эти вот дебильные книжки, как мы пришли к успеху, что вот у нас были такие принципы, и вот благодаря им мы выросли. Вот. На самом деле нет. У меня два Первый, что вы делаете с теми ребятами, 5%, которые выучили с операций? Мы ничего с ними не делаем. Или То есть штука постепенно, постепенно сокращается, в смысле, сейчас сформулирую. Вот есть ребята, которые купили у вас в попробовали все. Так, вот, это писали, и все. Таксеты меняются и... Спасибо, вы здоровы, теперь я знаю, но все, я не больше не заказываю, они приглашают 15 тысяч людей и э, учат их. Какая есть какая-то модель победения человека, научившего человека научившегося. Бы вы были супер э, белыми и э, себе большую, вот, Типа я уже научился, я, вып я выпускник. Да, да. Вот. Какие люди были бы ну, совсем по-честному есть одна штука. Если они целиком научились у нас, вот э, был, там, был не то чтобы эксперимент, а было событие, которое там, дало обратную связь. Есть люди, которые процентов на 90% покупают у нас. Да? То есть, вот они научились, они покупали южноафриканский пинотаж, потом вот это там попсовенькое, вот это там южноафриканское шардоне, там с бочкой, с цветочками, вот, потом какой-то мускат, потом какой-то гивюрс, вот, короче, они выросли. Да? И там 90% покупали у нас. А потом однажды они решили, что теперь они выросли, теперь они сами умеют. И они сходили в условную, там, в условный перекресток или еще куда-то, пару раз купили и с плачем вернулись обратно, да? потому что по большому счету мы им помогли, но мы их не научили обходиться без нас вот и поэтому ну то есть в принципе походи по рынку посмотри если сумеешь ну молодец и по пути наименьшего сопротивления они скорее возвращаются там сложность в другом что чем человек лучше разбирается тем более узкие у него вкусы и тем сложнее ему угодить То есть, условно говоря ты приехал в страну, в которой никогда не было музыки, и ты притаскиваешь вначале модерн токинг, и ты имеешь бешеный успех, а потом, ну, как бы дальше, дальше, дальше люди у тебя эволюционируют, и люди, которые научились разбираться там в опере или в классике, тебе уже тяжело собрать для них универсальный продукт. Скорее проблема в этом в том, что <соспорядок> они уже и у нас не найдут чего-то сложного, направленного на их, как бы прям, четко сформированные вкусы и снаружи им по-прежнему тяжело и плохо ну, то есть скорее э, они все равно продолжают пользоваться нами потому что там вино на каждое все равно где то покупают э, потому что снаружи им потому что по-прежнему тяжело вот. ну либо они находят какого-то своего знакомого который работает в виноторговой компании который знает вкусы и который говорит: да сейчас я вот тебе вот супер тосканы ящики вот этого и вот этого вот этого привезу да? ну, То есть вот, альтернатива куда они уходят и второй вопрос, есть ли какие-то у вас, вы э, супер ребята вне, есть ли какие-то смежные э, сферы с вами, бизнесы, которые просто вот, радуются, учат и э, являются для вас, например, хороших успешных бизнес в английском. По, по Посредительству. Бизнесы, которые там market education занимаются, да? да? Я там, на российский бизнес вообще мало смотрю, но вот есть сейчас там новые ниши, в которые много кто ломится, это там всякие фут да? тех, все-таки там шеф-маркет, элементарии, там партии еды, то есть они пытаются какое-то Новое поведение у людей выработать, смотрите, вы не будете покупать еду в супермаркете на рынке, вам приготовим, ну, мы вам принесем все нарезанное и помытое, а вы просто будете скидывать и еду готовить. Да? Ну, вот хороший пример, где тоже для того, чтобы люди у тебя покупали, их нужно сначала научить этим пользоваться. Но вообще, таких вещей, мне кажется, больше в онлайне. Да? В этом смысле хороший пример дропбокс. Да? Вот дропбокс вот научил какому-то новому поведению, которое до этого не было, а потом за это поведение берет деньги. Там дропбокс, вот и тому подобные вещи. Ну и, к слову, у нас там юнит экономика очень сильно похожа на саас да? я знаю что средней регистрации я получаю 1000 рублей в первый месяц 3000 рублей в первый год и и дальше да ну то есть и сами когорты похожи на саас очень то есть у нас то есть мы не купили посетителя за 5 долларов заработали на нем 10 а мы получили регистрацию за 20 принестили в нее в 30 и получили с нее 500 за четыре года ну то есть вот прям модель в смысле, вся, вся фин-модель больше всего похожа на какой-нибудь SAS, на какую-нибудь subscription модель вот. Поэтому вот там все эти штуки находятся. Те, кто в состоянии проинвестировать в обучение, потому что ну, есть из чего это получать. Вот такие перки. Нет. в смысле смотрели страны в которых эта модель может заработать это ну вот сейчас штаты как-то не странно германия и китай вот там всякие франции и так далее там нету вот этой нижней части айсберга и поэтому эта модель без нее скорее всего заработает ну, то есть ну то есть, вот, ну, то есть, этот хак никому не нужен, все уже умеют. То есть, если у людей нету как, какого-то неудобства или боли, то ты со своим как бы аспирином им не нужен, но у них и так все хорошо. Сколько редакторов трудится на текстов, и как так можно писать линии? Они все это пробуют опыте. На прошлой неделе в пятницу борщица вылила 85 литров вина в раковину. Все это, вино было открыто, а? все это вино было открыто в течение недели. Вот столько из каждой бутылки там, разлито по бокалам, там, по пяти, да, и выплюнуто. А все, что осталось в бутылках, потом. Нет, ну, в смысле, что сама редакция сейчас три э, человека, 2, там полтора иллюстратора. Но они не только тексты пишут, они. В смысле, они пишут рассылку, они пишут какие-то тексты там, для Фейсбука, для блога, они в том числе там занимаются выбором, там, ну, то есть, условно говоря, это не единственное, ну, то есть, у там двух человек, там, редакторская работа – это то, чем они занимаются full-time, там, у остальных а, им приходится что-то описывать, но и много заниматься выбором. В том смысле, что там редакции занимается, редакция у нас называется там все люди, которые и выбирают вино, и пишут тексты. Ну, то есть выбор вина это тоже работа редакции. Ну, да, судя по текстам, это, конечно, да, да иначе да. не получилось. Да. Вот. А -а -а они ведут внутренние заметки, все эти внутренние заметки нецензурные. Вот. Mm -hmm. Ну, в смысле, они, ребята просто где-то под полой собрали, да, вот, то есть это внутренний текст, я сказал, нет, их нельзя показывать наружу, потому что это сломает, вот, mm -hmm. весь сериал, да, но ну, это такая вот прям внутренняя кухня, потому что... Внутреннее описание это должен писать вообще без всякой цензуры, точнее с нарочитым нарушением цензуры просто для того, чтобы, -то, ну, чтобы человек сразу раскрепостился, и писал то, что он думает, поэтому там сходу начинается там хуй хуй хуй в описании просто чтобы вот, вот. Смотрите, да. Да. Нет, почти не покупали. То есть второй про красивый почти не покупали. И бокалы у нас вообще. То есть, может быть, потому что мы их просто плохо продавали mm -hmm. да, и вообще не считали их внутренним источником заработка. Ну, то есть, это скорее, знаешь, как, подаешь продаешь струйный принтер а зарабатываешь на картриджах, да, и в этом смысле бокалы это струйный принтер, который нужно раздавать бесплатно, вот, а больше 80% бокалов мы раздаем, а не продаем, да, вот, вот там сейчас мы купили, вот на прошлом неделе мы купили 10 тысяч бокалов, да, вот в этом году раздали, не соврать бы. Ну, вот там больше пяти, меньше десяти тысяч бокалов уже раздали. Ну то есть это просто, просто маркетинговый, просто, это просто, просто маркетинговый расход. Да? И, возможно, мы неправы, возможно, нам нужно внимательнее про это подумать. Мне кажется, что тяжело у пользователя в голове одновременно уместить, что это инструмент и это то, на что ты тратишь деньги. Да? Вот потому что но опять же если ты что-то даришь то ты девальвируешь его ценность и продать его тяжелее вот возможно мы просто заигрались и слишком сложно думаем о людях а они проще и надо дарить и продавать и оно будет работать вот еще вопрос я заметил я могу ошибаться но кажется у вас нет такого понятия как да это принципиальная позиция, которую я сформулировал два года назад и формулирую сформулировал клиентов, у нас нет скидок и никогда не будет. Почему? Потому что скидки дают выгоду кратковременную сегодня и ты продаешь им чуть больше, но потери… То есть скидка – это как раз пример размытия LTV. Я рассчитываю получить с него там 70 тысяч рублей за три года, и я их реинвестирую в то, чтобы носить ему пользу, и если я сегодня дам ему скидку, чтобы продать ему в два раза больше, на самом деле я… это как взять деньги в кредит под 3000%. Да? То есть лучше я подарю ему бокал, подарю вторую бутылку, сделаю еще что-то, но не буду девалировать цену, потому что в голове человека есть цена и ценность, да? и цена и ценность не всегда совпадают. И поэтому, если ты положил ему на счет полторы тысячи бонусов он купил сет за 7500, ценность этого сета остается 7500. Если он купил его, если однажды на него была зачеркнутая цена и скидка, продаем за 6, то у него в голове вот, эта планка ценности падает, и дальше за 7500 его продать в два раза сложнее. То есть вот это еще одна штука про восприятие людьми цены. Какую бы аналогию привести? Вот, там, открылись какие-нибудь ребята под названием Бургерс, да? они продают бургеры по 400-500 по рублей, потому что они создали новую категорию, тебе не с чем сравнить. Да? Окей, вот у, у них есть бургеры за 400, за 500 и за 600, и вот ты выбираешь, какой из них выбрать. Но если бы он одновременно выбирал, сравнивал бы с Big Mac да, объяснить, почему здесь бургер стоит в 10 раз дороже, ему было бы себе сложнее. Соответственно, люди делают рациональный выбор по поводу цены в начале один-два раза, после этого они пользуются своими ценовыми привычками. Соответственно, ценовые привычки долго создаются, и опасно их разрушать, то есть разрушая ценовые привычки, ты либо заново должен будешь их создавать, либо теряешь в цене и формируешь новые, более низкие ценовые привычки. Вы же усиливаете эффект, наоборот, даже написав, что вот у нас, словно говоря, стоимость цены 5 тысяч рублей, а средняя цена, она там будет составлять 6 тысяч рублей, то есть мы наоборот да. демонстрируете… Ц ценность, мы ценность повышаем но не понижаем, потому что если ты даешь скидку, ты сооружаешь, а так ты говоришь, что в других дороже, ты ценность повышаешь, вот. И он как раз своей саребаруховани легко объяснит, что вот он там 15, а тут я за 11 да, куплю, вот. Если мы говорим о конечных заказах, которые к вам ступают, то есть вы стараетесь сделать все так, чтобы человек онлайн не все оформил, и вы даже даете ему уже а, заказ. Вы тратите на это действительно много сил. Но в любом случае есть люди, которым требуется что-то еще сказать на телефон, вам же звонят после, прежде чем оформить заказ, а не после того, как вы уже сделали? Почти не звонят. То есть если вот в процентном соотношении взять от общего количества, сколько будет? Два. Два. Вот. Ну, то есть мы все построили на том, чтобы как можно меньше, то есть чтобы повышать как бы соотношение между что дать ему опыт, похожий на то, что он бы поговорил там со мной или с нашей редакцией полчаса, ему объяснили почему, но при этом как можно меньше на самом деле разговаривать. Да? И, потому что время редакции масштабируется, а время колл-центра нет. Да? И написать вменяемый текст, что для 10 тысяч человек, что для 100 тысяч стоит одинаково. Ну, то есть мне не нужно в 10 раз больше редакцию, да, а для того, чтобы вменяемо разговаривать с клиентом, э, да, это нужно масштабировать, обучать колл-центр, поэтому внутренняя задача в том, чтобы как можно человечнее выглядеть наружу, по возможности, как можно меньше состоять из человеков внутри, да, ну, то есть потому что робот, который рассылает 50 тысяч писем, имеет эмоциональные воздействия сравнимые с тем, чтобы 20 человек непрерывно в течение дня разговаривали с людьми или 50 человек. Да? Ну, в общем, понятно, примерно мысль, да? То есть, чтобы как можно более похожими на людьми быть снаружи, как можно меньше завися от масштабирования людей внутри, потому что найти двух-трех людей, которым не все равно, которые могут делать что-то очень классно, проще, чем найти таких 20 или 300. Потому что 300 ты их совсем не найдешь, это не масштабируется. Поэтому тебе как раз проще там не в колл-центр нанять 30 человек, а в редакцию найти еще трех очень хороших, сильных людей, которые будут там сегментировать письма и разным аудиториям, разным категориям писать разные, письма, понимая, кто не такие, но все равно писать одно письмо на тысячу человек, да? потратить на него неделю. И за неделю писать одно письмо в полстраницы, но зато его прочитает тысяча человек, это окупается. Вот. Вот, вот какая-то такая мысль. Да. То и основная Рассылки и какие-то тексты на сайте. Для огромного количества людей сайт можно было сделать текстовым, да? Из псевдографики, и это бы не поменяло конверсию. Потому что сайт, по сути дела, это не конверсионный инструмент, это последняя кнопка, которую он жмет просто. Вот. Ну, то есть, особенно с мобильных это заметно, он почитал тексты, он уже купил. Да, он почитал тексты, он, он уже все внутренне купил, и он зашел на сайт, это просто уже корзина для него. Вот. Вот. Но, в принципе, e-mail сейчас это 70% денег. Вот, такие пироги. Не думали когда-нибудь о запуске своей линии вина? в сотрудничестве с кем-то из производителей, там, будет играть Ну, так всерьез нет. Ну, в качестве эксперимента можно попробовать запустить. Вот. В том смысле, что а, он его и так сейчас, наверное, воспринимает. То есть, мне кажется, что там ничего сильно не поменяется, да. Он и так сейчас покупал четыре бутылки с, эти, с, с разноцветными этикетками, у которых, на, напротив которых у него в голове написано Invisible. Но ну, окей, от того, что на этикетке будет написано Invisible, потому что мы сами пытаемся быть там, слепы, слепы к этикетке и приучаем пользователя к слепоте по поводу этикетки, но ну, ну, невольно приучаем, поэтому там, лепить свою этикетку скорее логично. Как раз на внешнее, а не на внутреннее. Ну, возможно, соберемся, проэкспериментируем. Вот. Ну, то есть, ну, такая, такая мысль была, но мы посчитали, вот, пока не собрались. Проблема в том, что мы не делаем процентов 80 всяких кайфовых, клевых вещей, просто потому что нас очень мало, у нас сейчас всего 12 человек. То есть, не считая всяких курьеров, то есть, это очень такая ну, компактная история. Вот. Ага. Ветер, ну, теперь вооружен ну, медицинский интерес. А, какой посыл да, был в этом действии в плохом и хорошем бокале? В плохом, хорошем бокале? Да. Что мы хотели донести до покупателя? Ну, то есть вот, вот эти действия. <связывая> что мы транслировали или что мы хотели, чтобы он понял? Потому что это разные вещи. <связывая> <связывая> то мы, чего мы хотели добиться, мы хотели добиться, чтобы у него в голове случился маркер, то есть у людей очень хорошо работают ритуалы, да? вот, чтобы в этом случился некий ритуал, начало, новой, ну, начало условной новой жизни в каких-то мелочах. Да? Вот как записался в спортзал или купил кроссовки или еще чего-то сделал, там, да, купил, переехал с винды на маг. Да, вот, то есть хотелось, чтобы случилось некое ритуальное действие в голове, да, и случилось разрешение себе на попытки, да, я уже вот условно Портрет человека, вот я однажды купил там бутылку дорогущего там виски, да, там, по дороге там, из Европы там, в Москву, там, не знаю, за 40 евро или за 70 евро. И вот я впечатлился. И я однажды купил себе бутылку Бордо за 50 евро, будучи чайником, открыл, и чуда не случилось потом еще где-то попробовал, еще где-то попробовал, и я чувствую, что эта штука какая-то не для меня, ну, то есть это би, как, как какой-то артхаус, да? что мне нужно быть высоколобым эстетом для того, чтобы... То есть, условно говоря, в голове у человека очень полярное мышление, что это либо там, просто вино, что, как, бы, как алкоголь, либо что-то совсем эстетское, да? И вот посередине ничего не было, то есть... В голове человека восприятие, что это может быть какая-то просто штука, как, не знаю, там. Просто еще один фан номер восемь. да, ни на первом месте, ни на втором стоит. Э, этого не было, потому что он уже разочаровался, и он боится, что не получится. И я ему как бы, списываю все старые ошибки и говорю: слушай, у тебя же раньше не получалось, потому что ты просто из нормальных бокалов не пробовал. Вот ты проэкспериментируй, вот плохой, хороший бокал, там. Попробуй, проверь на друзьях, налей одно и то же вино в этот и в этот и спроси, какое ему больше нравится. Да? Ну и либо увидишь разницу, либо там рассмеешься нам в лицо. Да? Э -э либо просто разное вино посмотришь, что вот, вот, вот это вино не меняется от того, что, условно говоря, чтобы как бы часть вот его там, классности интересности ты не можешь получить без инструмента. Вот тебе инструмент. Да? А в принципе в целом как бы, поисковое поведение у человека а один из источников там эмоциональных наград ну и там набор химик был у всех в детстве но соответственно ты просто расставляешь набор триггеров которые должны сработать да? и они срабатывают ну а человеку то достаточно честно транслируешь что ну и в принципе но ну, действительно правда что вот из вот такого вот бокала какой-то действительно там, там Вино чуть сложнее обычного, но ну, хуже будет восприниматься не за счет атрибутики и антуража, а просто ну, из-за физики и химии. Да? Ну, соответственно, ты одновременно ему и рациональную пользу продаешь и там, эмоциональную штуку говоришь. Но еще это байка для разговоров за столом. Да? Ну, то есть тебе люди, почему люди рассказывают анекдоты? Почему люди пересказывают какие-то истории или рассказывают про то, что они узнали первыми? Да? какой-то кусочек там социальные награды, он получает от окружающих, я рассказал про что-то, раньше чем другие узнали. Да? Ну и, соответственно, вот эта история, что раньше я почему злой был, потому что у меня бокалов не было, а раньше я почему не умел, потому что у меня не было, это вполне такая как бы conversational currency, да? штука, которую он, когда к нему будет гости, вот он за, за 30 секунд расскажет, он не будет вжевывать это 30 минут, но, тем не менее, вот между тем, что вот купил там новый iPhone и вот слушай, вот тут типа за углом открылась такая-то там вот так, такой-то кафе или вот мы вот собираемся ехать туда-то мы там-то там покатались, да, вот примерно такого же уровня эта штука будет работать, и она работает. Да? Ну да. Еще ты отрезаешь дорогу назад. В продолжении бокалов, а какого-нибудь микро-мануалу или то есть все как бы вы стараетесь заделивать решение уровня, куда вот по температуре подальше? Там была коробка, на которой буквально было там два абзаца. Ну то есть там вот, там было про бокалы в целом и к этому всему был текст, рассылка, который все это инициировал, да. Вот. Но там более подробные вещи, ну, то есть, там, в, условно в блоге и во всех этих прочих штуках, э, там, редакция много писала, но как-то э, выяснилось, что люди много проще, чем мы про них думали, да, что у большей половины людей ты уже создаешь гигантскую революцию, ты просто пришла в первый раз эти бокалы, да? 10 процентов из них дорастут до того, чтобы им рассказать, что слушайте, вот для рислинга, вот для бордо, вот для шардоне, вот для Италии, вот для бургундии, да, но нужно четко понимать, понимать аудиторию и не пытаться там делать сервис для себя, нужно пытаться делать сервис для них, вот, то есть бокалы уже сделали гигантскую революцию, просто вот Плохой, хороший, уже гигантскую революцию в головах сделали. Дальше можно дорасти до чего-то большего. Ну, в смысле, да, с третьим заказом отправлять. А теперь вот для белого, для красного и вообще какой-нибудь Ну и дальше, дальше, дальше. То есть его за ручку вести. Да. Ладно, получилось немножко путано, надеюсь, что-нибудь полезное услышать.